Всем привет! Меня зовут Андрей Дунишенко и в этом видео я покажу, как создавать аннотации к вашим видеороликам и для чего они нужны. С помощью аннотаций вы можете дополнять ваши видео, что-то комментировать, улучшать навигацию, а также ссылаться на другой контент. Они помогают создавать дополнительный трафик вашему каналу, а также вовлекают нашего зрителя. Аннотации со ссылкой – это как перекресток с указательными знаками. Мы можем направлять зрителя туда, куда нам нужно. На другое видео, на канал, на плейлист, на интернет-магазин или на веб-сайт. Но помните, что аннотации не будут отображаться на экранах планшетов и мобильных устройств. На этот случай мы будем использовать подсказки, но это уже в другом видео. Итак, давайте теперь от теории перейдем к практике. Выбираем видео, на которое хотим добавить аннотации. Под нашим роликом расположены 6 значков. Выбираем четвертый по счету, на нем появится надпись «Конечная заставка и аннотации» и кликаем на него. Далее мы переключаемся на вкладку аннотации и будем приступать к их добавлению. В правой части экрана нажимаем на вкладку «Добавить аннотацию». Появляется список, где мы можем выбрать один из пяти вариантов. Их функция остается неизменной, меняется только внешний вид аннотации. С этим вы можете поэкспериментировать самостоятельно. Для примера выберем «Выноску» у нас на видео появилось вот такое облако. Зажав левую кнопку мыши, мы можем передвигать выноску в любую точку экрана, а также менять ее размер. Давайте теперь что-нибудь напишем. Например, подписывайтесь на канал. Написали. Теперь можем выбрать размер шрифта. Цвет букв доступен только черный и белый. И цвет выноски. Здесь уже выбор побольше. Также мы можем сделать нашу выноску активной, добавив туда ссылку. Сделаем это чуть позже. Следующий момент, это на шкале Timeline мы можем корректировать время появления, время исчезания и продолжительность нашей аннотации. Используя левую кнопку мышки, выставляем необходимые нам настройки. Давайте создадим еще одну аннотацию, но уже с активной ссылкой. Например, я хочу, чтобы в конце видео у нас появилась выноска, нажав на которую откроется новое видео. Для этого еще раз нажимаем на «Добавить аннотацию», выберем для примера примечание и видим, что на шкале таймлайна у нас появилась еще одна аннотация. Зажимаем левой кнопкой мышки, переносим в конец, растягиваем по времени. Давайте теперь ее оформим. пишем текст, выберем шрифт, размер, цвет фона и разместим в нужное нам место на экране и добавим ссылку на следующее видео. Для этого ставим галочку возле слова ссылка и у нас появляются дополнительные возможности. Как вы видите, сюда мы можем привязать ссылку на видео, плейлист, канал, профиль Google и так далее. Для примера выбираем видео. Теперь нам нужно добавить URL видео. Для этого переходим к видео, которое хотим добавить. Я уже заранее открыл окно, кликаю на него, копирую URL-адрес, возвращаюсь назад и вставляю в пустую строку. Ставим еще одну галочку, чтобы ссылка открывалась в новом окне и сохраняем наши действия нажав на синюю кнопку «Применить изменения». Давайте проверим, что у нас получилось. Переходим к ролику. Сразу можем заметить нашу первую аннотацию. И чтобы не смотреть видео полностью, переходим к концовке. И видим нашу вторую аннотацию. Давайте нажмем на нее. Кликаем. И нас перебрасывает к следующему ролику. На этом все. Благодарю за просмотр.